Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и мы продолжаем опыты с волновыми свойствами звука, в которых используются ультразвуковые передатчики и приемники. В прошлых двух роликах я уже показывал интерференцию ультразвука от двух передатчиков и его фокусировку с помощью зонной пластинки Френеля. И в комментариях к этому второму ролику многие просили нас попробовать сделать опыт с получением пятна Пуассона-Араго от круглого препятствия, чем мы сейчас и займемся. Теперь мы поговорим об истории открытия этого пятна, поскольку она достойна того, чтобы о ней рассказать. Дело происходило в 1818 году. Французская академия наук объявила конкурс «Работ, объясняющих свойства света». И на этот конкурс была подана работа Агустена Фринеля, в которой свет рассматривался в рамках волновой теории. Одним из членов комитета жюри был Пуассон, который внимательно эту работу изучил и показал, что если следовать принятым Фринелем принципам, то тогда оказывается, что позади круглого препятствия Свет от точечного источника с противоположной стороны в теневой области, в самом центре ее, должен давать достаточно яркое пятно. Но такого быть не может, сказал Пуассон, ведь это абсурд, значит и работа тоже абсурдна. Но председателем этой комиссии был еще один известный физик Франсуа Раго. Он сказал, нет, мы должны проверить эти предсказания. Сделал такую маленькую маленькое препятствие круглое размером всего в 2 мм, обеспечил точечный источник и у, у чуда как бы и Рогой и Пуассон видели, что там в круглой тени в центре действительно есть светлое пятнышко. И этот опыт ну и тогда послужил, и с тех пор рассматривается как одно из таких очень важных доказательств волновой теории света, после которого она стала общепринятой. Световым пятном пуассона мы займемся как-нибудь другой раз, а сейчас мы продемонстрируем звуковое пятно пуасона, поскольку звук — это тоже волны. И с этой целью была собрана вот такая установка. В ней имеется передатчик... И приемник ультразвука, работающий на частоте 40 кГц, чему соответствует длина волны чуть больше 8,5 мм. И передатчик закрыт от приемника вот этим диском. Ну, радиус которого в 7 раз больше длины волны. Так что здесь за диском должна образовываться звуковая тень. Но мы ожидаем, что в самом центре, туда, куда показывает вот этот прямой стерженек, будет находиться, как это сказать, громкое или яркое звуковое пятно. И когда мы совместим приемник с концом этого стерженька, в этот момент мы это пятно и должны обнаружить. Итак, мы начинаем эксперимент. Сейчас приемник стоит в 5 сантиметрах от оси установки. И мы видим, что какой-то сигнал здесь тоже есть. Дело в том, что длина волны всего в несколько раз меньше размеров диска. Ну и поэтому за диском имеет место дифракционная картина, на которую мы сейчас посмотрим. Начинаем приближаться к оси. В каких-то местах сигнал совсем пропадает. Потом он появляется, вот я подхожу все ближе к оси, сигнал пропадает еще раз, теперь я уже близко, и посмотрите, как он вырос. Сейчас мы становимся напротив оси, и надо еще учесть, что амплитуда выросла, например, в три раза. А квадрат амплитуды при этом вырастает в 9 раз, то есть интенсивность становится в 9 раз больше. Так что пятно достаточно характерно выражено. Теперь я ухожу от оси, сигнал снова то слабеет, то усиливается. Мы имеем дело с дифракционной картиной, но уже по другую сторону от оси. А в целом, конечно, это такие окружности. В каких-то местах громкость увеличивается. В каких-то местах ослабляется, а мы прошли через эту вот окружность по ее диаметру. А теперь мы объясним, как возникает пятно пуассона. Здесь у меня изображен круглый экран, и на его оси источник и приемник. От источника расходятся сферические волны, и я изобразил такой фронт волн, который опирается на края экрана. А теперь мы берем и из приемника проводим сферы. Одну опирающуюся на края экрана, а все следующие, их радиусы больше предыдущей, на половину длины волны. И таким образом фронт делится на участки, которые я пометил красным. Они сфазированы друг с другом. И черным они тоже сфазированы друг с другом и находятся в противофазе к красным э, участкам. Ну и соответственно, дальше нам нужно найти вклад всех этих участков в интенсивность света, ну или соответственно в нашем опыте звука, в точке, где находится приемник. Ну, мы будем рассматривать их парами, каждый красный и каждый черный. Из-за того, что черный находится несколько дальше, чем красный в своей паре и несколько сильнее наклонен, по отношению, так сказать, его нормаль и направление на приемник. Угол становится все больше и больше. Вклад черного в этой паре чуть меньше вкладов красного. Ну и таким образом у нас эта пара дает некоторый вклад. И следующая пара дает некоторый вклад, и следующая дает некоторый вклад. Так что эти вклады такие все-таки все -таки суммируются, не оказываются равными нулю. Ну именно поэтому здесь в точке приемника на оси и наблюдается в оптических опытах свет, а в акустических опытах звук, некоторой не нулевой интенсивности, хотя приемник и закрыт экраном от источника. А еще мы сделали опыты с тремя разными дисками. Самый большой сейчас стоит на установке. Опыт со средним диском вы уже видели. И еще есть вот такой диск, самый маленький. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. На этом графике показано, как распределялась интенсивность по радиусу в опыте с самым малым кругом. И радиус центрального пятна составлял здесь около 1 сантиметра. Когда мы сменили круг на средний, интенсивность в центре даже несколько подросла, ну а радиус пятна Пуассона стал меньше. А когда мы взяли самый большой круг, радиус пятна стал еще меньше. Ну вот правда интенсивность упала по сравнению с предыдущими опытами примерно в два раза. Ну и спрашивается, почему уменьшался радиус пятна при увеличении радиуса экрана, и почему в опыте с самым большим экраном интенсивность пятна стала меньше, чем в двух предыдущих опытах? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.